Чего добьется Навальный с помощью митинга? Давайте задумаемся, что такое митинг. Толпа народа, пусть даже организованная. И к чему этот митинг приведет? К задержанию, Точно. Пугает ли это власть? Конечно. Ведь именно так и начинаются многие революции. Все начинается с народного возмущения, которое в некоторых условиях переходит в акции протеста. Акции протеста могут перейти в более тяжелую форму недовольства акции массового неповиновения. Затем возможен государственный переворот. Возможен и другой сценарий. Акции протеста переходят в уступки со стороны власти. При массовых и продолжительных волнениях они могут дойти до обеспечения необходимого уровня честности предвыборных кампаний и выборов, что приведет к законной смене власти или, как минимум, к увеличению общественного контроля над ней. Рассмотрим оба варианта событий. Начнем с переворота. Первое условие переворота – это наличие активных и агрессивных людей. Ведь переворот – это нахилие. Нужно быть либо преступником, либо очень злым, чтобы прибегать к такому варианту. Преступники действуют ради выгоды. Например, доступа к власти или ради денег. Обычных же людей нужно разозлить. Нужно, чтобы каждый день они чувствовали не просто дискомфорт, но самые отвратительные условия для жизни. Такие условия, которые поставят их на грань выживания. Причем нужно не просто поставить народ на грань выживания, но сделать это так, чтобы народ это понял. Почувствовал. Злость на власть за дискомфортные условия жизни здесь недостаточно. Однако злость может быть усилена путем психической индукции в акциях протеста и массового неповиновения. Тогда люди почувствуют свою силу и безответственность. Они пойдут на штурм. Не все. Только самые агрессивные и самые злые. Но этого вполне достаточно. Однако, как показывает практика, русские люди пока не очень хорошо индуцируются на насилие. С чем это связано? С веро власть, пассивностью, страхом. Они висят гири на злости людей, не давая ей вырваться из-под контроля. во власть поддерживается реальными успехами правительства. Пропагандой, которая также снижает возможность психической индукции граждан. То есть не дают гражданам убеждать друг друга в том, что все слишком плохо. Пассивность также может быть вызвана пропагандой. Граждан приучают к тому, что у нас общий враг. Цветные революции – это плохо. И в нашей стране тоже собираются такую сделать. Применяют другие меры воздействия. Страх также может вызвать пассивность. Недоверие к лидерам оппозиции. Отсутствие веры в их силы и благие намерения, очевидно, также вызывает пассивность и страх. Ведь люди могут бояться того, что после переворота к власти придут непригодные для этого люди. Страх усиливается и работой полиции по различного рода радикальным политическим Мотивов. Если активизирующие мотивы достаточно сильны, то может получиться попытка восстания. Однако для восстания нужны условия. А именно. Первое. Наличие организации между восстающими, в том числе средств связи и единого лидера. В противном случае массовое восстания и одновременность действий бунтовщиков не будет достигнута и восстание провалится власти по сравнению с остающими. Например, психологическая неготовность подразделений полиции работать по невооруженным, но многочисленным гражданам. Югославия Милошевича свергли без какого-либо оружия, только бульдозером. Третье. Восстание затруднено или невозможно без информации о готовности государственных подразделений. Работа полиции и органов государственной безопасности затруднена Действовать в восстанию, как это случилось в 1917 году. Давайте рассмотрим, какие условия переворота выполнены, а какие нет. В нашей стране жизнь далеко не самая лучшая. Так что дискомфорт в условиях жизни на стороне бунтовщиков. Различного рода заявления о коррупции, скандалы с тарифами на услуги жилищно-коммунального комплекса и тому подобное стимулируют психическую индукцию. То есть люди обсуждают между собой эти события и повышают фон негативной информации, способствующей злости. В свою очередь, реальные успехи власти противостоят этому. Пропаганда препятствует индукции и добавляет веру во власть. Также пропаганда провоцирует неверие в лидеров оппозиции, называя их агентами за сейчас находится на стороне власти. Обычный дискомфорт индукция, особенно интернет-пользователей, находятся на стороне противников власти. Власть не показывает, что она слаба. Полиция регулярно прорежает митинги. Проводятся учения по разгону массовых акций протеста. Так что здесь мы видим довольно неплохие позиции власти. Оппозиция разобщена. Ее лидеры непопулярны и, по крайней мере отчасти, находятся под контролем власти. Популярность Навального, как наиболее использующего механизма индукции, слаба и подвергается атакам со стороны власти. Поэтому организация оппозиции пока оставляет желать лучшего. Очевидно, что часть коррупционных расследований Навального имеет под собой почву. Поэтому преступники хотя бы отчасти заинтересованы в поддержании нынешнего порядка. Конечно, не все. Есть и группировки с зарубежным финансированием, однако, в целом, отметим этот путь преступность за властью, так как силы полиции и ФСБ довольно успешно противостоят попыткам религиозных экстремистов дестабилизировать обстановку. Пока полиция успешно противостоит экстремистам и радикалам, осознание своей безнаказанности невозможно. Наказывают и достаточно сильно, чтобы второй раз не захотелось. Отметим и этот пункт за властью. Невыносимые условия для жизни есть у очень большой части населения, особенно городской и центрального региона. Осознание невыносимых условий существования может происходить под влиянием оппозиционно настроенных политиков и психической индукции. Поэтому данный пункт скорее на стороне оппозиции. Хотя власть за него борется. Насчет информаторов и сочувствующих в органах власти сказать что-либо тяжело. Хотя, вероятно, они могут быть. Армия также слабо предсказуема. Хотя информаторы имеются с большей вероятностью, чем сочувствующие в армии. В любой момент информация, так же как и осознание невыносимых условий для жизни, могут перейти на сторону оппозиции. Но все же условия переворота не выполнены. Таким образом, картинка закрашена зеленым и, кажется, ситуация стабильно находится на стороне власти. Однако, любое ухудшение ситуации в стране. Кризис, сопровождаемый оппозиционной пропагандой, может спровоцировать осознание невыносимых условий для жизни и дискомфорта. Обсуждение в обществе кризиса будет способствовать индуцированию негативных настроений. Оппозиционная пропаганда может достать из рукава новую порочащую власть информацию, которая еще больше усилит индукцию и подорвет доверие к лидерам власти. Реальные успехи власти померкнут на фоне кризиса и оппозиционной пропаганды. Вера власть пошатнется. Поддержка сил, имеющих доступ к оружию, в том числе введенному из-за рубежа, нарушит работу полиции. Но наименее культурной и наиболее преступно настроенной части общества это подавит страх. Оппозиционная пропаганда будет обещать скоро освобождение политических заключенных и давить на необходимость решительных действий в разразившемся хаосе. Таким образом, оппозиция еще больше подавит страх или скомпенсирует страх перед властью страхом перед безвластием. Ослабевший страх уже не будет поощрять пассивность, и люди. В большом количестве, возможно, хлынут на улице. Активность подтолкнет выброшенный на лидеров компромат. В сумме стабилизирующие факторы превратятся в дестабилизирующие. Хаос на улицах подтолкнет лиц с преступными наклонностями к осознанию своей безнаказанности. Факторы злости общества будут на стороне бунта, что повлечет за собой наличие достаточного для восстания количества агрессивно настроенных людей. В таком случае лидеры, выбросившие компромат, могут получить доверие людей и управлять массами более эффективно. Власть же окажется в ситуации, когда органы правопорядка будут парализованы различного рода проблемами. Армия не будет решаться вступить в схватку, боясь получить наказание в случае, если восстание окажется успешным. Таким образом, все факторы, необходимые для восстания, будут выполнены. Кроме этого, есть способы повлиять на эффективность организации, усилив ее еще до восстания.